Тема 685. Художник по мебели. Женщина с художественным вкусом и отсутствием знаний в деревообработке решилась открыть мебельный бизнес. Но начало Лори Хэтфилд, так ей ее зовут, не сразу. Она жила достаточно скромно, чтобы выплатить медицинские счета мужа. Семье пришлось даже переехать в другой дом, но хотела чтобы у нее в доме все было красиво. Она начала подбирать на распродажах старую мебель и создавать из нее нечто новое. Вот из такого старого комода. Она сделала оригинальную консетку, это имитация киоска Кока-Колы, но он как бы даже работает, сбоку есть открывалка для откупоривания бутылок, правда, холодильника в нем нет, это просто ящики для одежды. Лори так захотелось запечатлеть этот образ, что она по его. Подобие оформила еще один комод. Фары у него, кстати, работают, светятся. А дворники играют роль ручек. Она сделала один такой комод для себя, а потом стала делать на продажу, продавала их по 199 долларов. Идея она сначала брала из интернета, но старалась делать лучше. Например, вышеупомянутый комод Volkswagen в интернете выглядел совсем неинтересно, и фары, и эмблема на нем были просто нарисованы, а дворники не подходят по размеру окон. Так как начинающий мебельщик работала у себя во дворе, на глазах у прохожих и соседей. Скоро соседи начали просить сделать для них такие же вещики. Например, скамейку или тумбочку. Вещи вроде бы простые, но если их по особому разу красить, они начинают нести в себе еще более интересный смысл, чем быть просто скамейкой или тумбочкой, и привлекательный вид. Она не гнушается ярких красок, ведь иногда именно они освежают мебель. Как-то ей принесли детский стол со стулом с просьбой их перекрасить. Получился совершенно футуристический набор мебели для маленькой девочки. Старую мебель она не просто перекрашивает, она добавляет ей некоторую оригинальность в виде какого-либо рисунка. Или ей однажды принесли вот такое чудо-юдо, то ли скамейку, то ли столик или, быть может, на пыльную полку. Лори превратила его вот в такую полезную и оригинальную вещь, которую у нее тут же купили. Некоторые из ее работ вы можете посмотреть в ее блоге Das SPR.бloxpot.ru. Идеи и художественные знания Лори берет готовыми из интернета, но творчески их перерабатывает. Оставалось дело за малым. Научиться как следует мебельному мастерству. Вместо того, чтобы покупать инфокурсы, посещать дорогие мастер-классы или идти учиться в ПТУ, или курсы центра занятости, она устроилась помощником учителя трудовика в школу. Она помогала ему в работе, заодно освоевала новые навыки деревообработки. В итоге она поставила свое дело на поток. В ЕЕ дворе кипела работа и высыхали новое творение. В результате ЕЕ активной деятельности молодого мастера заметили крупные строительно-дизайнерские организации. И начали поставлять ей регулярные заказы. Благодаря формированию клиентской базы Лори пришлось юридически оформлять свой бизнес и теперь она владелица фирмы, Дизайн Лори Хэтфилд. Вот так, практически с нуля, без специального образования, но благодаря любви к прекрасному, интернету и неравнодушным соседям малообеспеченная женщина с двумя детьми на руках стала главой дизайнерской фирмы. К такому же успеху может прийти любой из вас, если он тоже имеет художественный вкус что необходимо для начала мебельного бизнеса. Находите какое-нибудь мебельное старье, перекрашиваете его яркой краской, навешиваете что-нибудь контрастное и интересненькое, и пожалуйста, шедевр готов. Или берете обыкновенную деревянную столешницу, красите ее по образу и подобию, например, джойстика популярной игровой приставки, Дополнительно можно сделать необходимые выпуклости для большей достоверности. И получаете не столик, а конфетку, которую всякому любителю компьютерных игр хочется купить. Для подобного бизнеса не нужно закупать дорогие слабые дерева и мраморные столешницы. Достаточно найти или купить за копейки какую-нибудь старую мебель. Вам также понадобится художественный вкус, краски по дереву, лак и некоторые инструменты для обработки деревянных поверхностей. Минимальные навыки деревообработки, если у вас их вообще нет, вы можете устроиться бесплатным помощником школьного трудовика или помощником в какой-нибудь мебельный цех, либо поискать чужой опыт на ютубе. Умение искать интересные идеи в популярных социальных сетях. И в принципе все. В раскрутке вашего бизнеса вам помогут социальные сети. Соседи. Строительно-дизайнерские фирмы, которым вы можете показать свои работы, и которые будут поставлять вам заказы от понимающих толп в красоте клиентов. Мебельные магазины, которые могут выставить некоторые ваши работы. Местные СМИ, которые не прочь рассказать, как бывший безработный местный житель Вася Пупкин, например, придумал интересный бизнес с нуля во благо горожан и из любви к эстетичной мебели.